Привет, всем меня зовут Данил, вы на канале ZEPLAT TV. Сегодня я расскажу, как открыть свою точку по торговле сладкой ваты. Перед началом видеоролика хочу вас попросить поставить лайк, подписаться на канал и написать любой комментарий. Для меня этот видеоролик был сложный для съемок, потому что я не знаю уже какой дубль я снимаю. Первое, что нужно для открытия торговой точки, это сначала подобрать правильную локацию. Правильная локация состоит из двух вещей: платежеспособность населения и наличие на этой площадке детской аудитории. Детская аудитория это самый такой главный позиция для открытия данной точки. Э, Второй я посоветую вам изготовить э, две вот такие полочки если вы будете э, делать об, э, ту стойку как у меня самостоятельно у меня ушло где-то две две с половиной тысячи рублей на ее изготовление советую сделать вам вот эти три части Рекламными. Как вы можете видеть, я уже изготовил рекламу, но еще не повешал. Да, и фиг с ней. Второе у меня получается, цена входа такой точки по торговле сладкой ваты это где-то... В порядка 15-16 тысяч в эту цену входит сам аппарат торговли сладкой ваты, стойка и некоторые доп. оборудования, как сказать оборудование, доп. какие-то типа палочки, сахар, там добавки всякие, краситель у меня необычная сладкая вата с красителем. Сейчас я делал сладкую вату с красителем бирюзового цвета и перчатки. Также у меня есть свои перчатки, которые я, я использую для приготовления моей сладкой ваты. Эти перчатки, которые в пакетиках, я дополнительно продаю своим клиентам за 5-7 рублей за один пакетик. Эти перчатки я купила в специализированном магазине, который называется бакетонным может быть и вы в другом найдете магазине это перчатки черного цвета э, как э, в очень популярном фастфуд заведении вы наверное догадались э, какое заведение если догадались напишите в комментариях какое это, это заведение также вы можете купить э, палочки одноцветные, белый либо синий либо красный можно даже черные заказать у самого производителя. никто вам не запрещает. Втор... Следующая у нас получается реализация реализация я уже вам сказал идет на детских площадках фудкортах различных торговых центров где, Обитает э, очень большое количество детей э, с родителями, которые э, могут купить своим детям сладкую вату. Вторее э, или уже не помню какое э, работа. Работать вы можете как сами на своей точке, так и нанять сотрудника. Тут есть два способа нанять самим сотрудника, поискать на Авито, там, работа в других каких-то э, сайтах по подбору персонала. Дайте как, э, зайти каким-то агентствам, которые уже представляют вам работника, который, у которого уже есть сам книжка, у которого э, есть уже все э, э, э, выписки от медицинской э, организации, э, если вы сами будете делать это, вам понадобится сделать книжку, которая тоже стоит э, около полторы-две тысячи рублей это в моем городе. У вас может эта цена быть другая. Торить э, не помню уже какой, какой счет. Это получается у нас э, концовка. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.